Я Гранд кордоны Я потерял отца в 10 лет. Преодолел наркозависимость. Стал одержимым успехом. Теперь я миллионер. Задавайте вопросы. Моя короткая биография. В детстве меня называли дезориентированным с дефицитом внимания, бессивно-компульсивным расстройством и так далее. Профессионалы члены семьи посоветовали мне расслабиться и успокоиться. Я боролся с наркотиками и зависимостью. Чуть не умер. Затем я обратил свою одержимость, свой успех. Теперь я написал 7 книг с бестселлером Нью-Йорк Таймс. Владею пяти успешными предприятиями с годовым доходом более 100 миллионов долларов имею более 500 миллионов долларов недвижимости вот моя одержимость мне всегда кажется, что очень трудно заработать деньги если у вас нет денег. Люди, владеющие недвижимостью, активами и так далее. Что вы посоветуете людям, которые совершили ошибки или которым не повезло попасть в положение, позволяющее построить богатство? Матерям-одиночкам и пустынкам колледжей, людям, которые просто сделали неправильный выбор. Оставаться позитивными и мотивированными – это одно. Но люди, которые уже яме, как им выбраться? Я принимал решение изменить свою жизнь каждый день в течение 6 лет. По крайней мере, 10 раз в день, прежде чем оно окончательно закрепилось. Продолжайте принимать принимать решения. Измените своих друзей, свое окружение и начните постоянно читать об успешных людях. Я иммигрант, и мне нелегко дала жизнь в другой стране. Выучил язык, много работал в ресторанах, выгуливал собаки и так далее. Пошел в колледж, не закончил, не мог позволить себе платить за него больше, но это помогло мне найти хорошую работу в частном банке. Конечно, я хочу гораздо большего, но как можно инвестировать в недвижимость без денег? Как можно открыть бизнес без денег? Насколько я знаю, вы не начали с самого низа. В чем секрет? Вы правы. Вам нужно увеличить доход, прежде чем заниматься инвестированием. Выясните, что вы можете сделать для производства денег И работайте над этим на более высоком уровне Не тратьте на ненужные вещи, пока не накопите Достаточно средств для инвестирования Кстати, у вас есть преимущество, как у иммигранта Американцы большинство своим ленивые и слабаки а у вас есть причина зарабатывать деньги В основном связанные с заботой о семье Это дает вам серьезное преимущество. Дядя Джи, я начинающий риэлтор в возрасте 24 года Как не привлечь внимание при безумно ограниченном бюджете на бизнес? Вы должны тратить время на продвижение Даже если вы будете делать это в социальных сетях Через свою базу данных или с помощью листов вы ничего не добьетесь если не дадите людям понять что вы тот самый парень это стоит инвестиций что мешало вам больше всего или было вашей самой большой проблемой во время восхождения по бизнес лестнице недостаточно масштабное мышление какие советы и книги не только ваши вы можете посоветовать тем кто думает начать свой бизнес тонны великих книг от хорошего к великому ultimate sales machine думай и богатей дал ли вам финансовый успех то счастье на который вы рассчитывали странно но не деньги делают меня счастливым ничто не заставляет меня чувствовать себя лучше чем осознание того что что я помогаю людям. Каждый вечер перед сном я просматриваю сотни снапчатов от людей, которые чему-то научились благодаря моим книгам и программам. Деньги, которые я заработал, не делают этого для меня. Но мне нравится заботиться о своей семье, помогать благотворительным организациям, работать с клубами для мальчиков и девочек или бесплатно сотрудничать с военными, заставляет меня гордиться тем, чего я смог достичь. Что самое трудное из того, что вам пришлось пройти? И что самое трудное, что вы видите в своем будущем и как вы это выдержите? Мой отец и брат умерли, когда я был так молод. Вся моя жизнь Рухнуло. Главное оставаться сосредоточенным на своем предназначении и целях. Они подпитывают мои стремления упорствовать трудные моменты. Здравствуйте, Грант. Спасибо, что нашли время ответить на наши вопросы. Я очень ценю вашу честность и желаю вам всего наилучшего будущего. Мой вопрос касается планирования дня. Планируете ли вы каждую из 1440 минут в день? И как много сна вы получали после того, как вы перевоплотились в первые годы? Эй, парень, я все планирую. Я планирую шагом 15 минут. Даже если я планирую свободные моменты на определенное время, я всегда работаю но я знаю что не могу работать так усердно как я это делаю, если я не отдохну поэтому я сплю не менее 6 7 часов что делать человеку которому не везет с чего начать послушай тебе нужно начать получать доход мне все равно какая то будет работа иди работать куда-нибудь и получай деньги это даст вам возможность отдышаться перегруппироваться воспользуйтесь всей бесплатной информацией в интернете и постоянно поддерживайте связь с позитивными сообщениями избегайте негативных сообщений людей и записывайте свои цели каждый день просто начините что стало для вас последней каплей которая заставит стать на правильный путь. Слишком много последних соломинок, чтобы их можно было сосчитать. Но когда моя мать окончательно отказалась от меня, это очень сильно меня задело. Вы начинали с тренингов и мотивационных курсов. Как вы перешли к такой работе и как начали ее рекламировать? До последнего года я никогда не занимался рекламой. Все остальное время я занимался брендингом и заявлял о себе на рынке. Что бы вы посоветовали только что получившему лицензию агенту Калифорнии? Как стать самым результативным агентом? Гранд Кардон, типа топ продюсер. Кстати, обожаю ваши видео. Изучите все, что можно на продажах. Слишком много риэлтора учатся, чтобы получить лицензию, затем иногда не изучают остальную часть бизнеса, которая, кстати, является той частью бизнеса, которая приносит деньги. Лицензия ничего не значит. Вы должны научиться продавать, продвигать, вести переговоры, закрывать и поддерживать полный цикл продаж. Я знаю, что вы уже закончили, но я только что узнал о вас и хотел бы рассказать вам немного о себе, даже если вы, вероятно, никогда этого не увидите. Меня зовут Кол, и мне сейчас 16 лет. Я никогда не видел работы, которой хотел бы заниматься и не планировал карьеру за пределами средней школы. Однако, у меня все еще есть доход которые я получаю благодаря тому, что продаю еду в своей школе. вяленую говядину, кока-колу, конфеты, жвачки и так далее. Люди продолжают спрашивать меня, что я собираюсь делать со своей жизнью. Но правда в том, что я не уверен, что сейчас у меня почти нет талантов. Но я хочу вырасти и стать хотя бы довольно успешным. Я верю, что благодаря упорному труду возможно почти все. Но проблема в том, что я не совсем уверен, что делать. Если у вас какой-нибудь совет для человека в моей ситуации? Чувак, это потрясающе. Ты талантлив. Тот, кто говорит тебе, что это не так, является человеком, от которого тебе нужно держаться подальше. Ты продавец. А это значит, что ты можешь быть успешным в любом аспекте своей жизни. Вам просто нужно найти правильный продукт, который может выпустить на рынок. Найти что-то, во что вы верите, что это этичное, что-то, что помогает людям, а затем направить всю свою энергию на это. Если вы еще не сделали этого, вам необходимо ознакомиться с моим буклетом миллионера. В нем всего 42 страницы, он даст вам все необходимое, чтобы заложить фундамент. Будь крутым мужиком. Спасибо за просмотр. Поставьте лайк, подпишитесь на канал и оставьте свой жесткий комментарий.